А наше видео сегодня посвящено вопросу, как принимать те или иные решения, и мы сегодня рассмотрим несколько вариантов. Погнали! Один из самых простых вариантов, как часто действуют люди, это они пишут какой-то вопрос и пытаются сопоставить плюсы и минусы этого решения. Мы написали, участвует ли в этом проекте или нет. И мы написали какой-то набор плюсов или минусов. С одной стороны, это довольно наглядно, и в голове обычно мы так и делаем. Но при этом мы очень редко можем взвесить то или иное решение. У нас в голове крутится постоянно какие то набор хороших или отрицательных факторов. И первый, самый простой совет, это, во-первых, изложить все где-то, на бумаге или в электронном виде для того, чтобы вам были они понятны, но а, плюс и минус не всегда дают ответ очевидный на вопрос. Давайте посмотрим, какими из методов можно пользоваться. Один из методов принятия решений – это квадрат Декарта. Он отвечает не только на вопросы плюсов или минусов, он отвечает на несколько вопросов. Что будет, если это произойдет? Что будет, если это не произойдет? То есть, если мы участвуем в проекте и не участвуем в проекте. Очень часто люди не задают себе двух воп других вопросов. Чего не будет, если это произойдет? И чего не будет, если это не произойдет? И эти ответы на все эти четыре группы вопросов могут дать вам а, более интересную картинку, чем просто плюсы или минусы. Давайте посмотрим на примере. Теперь, когда мы разложили этот вопрос на 4 квадрата, то есть мы можем уже оперировать теми пунктами, что будет, если это произойдет, и чего не будет. И точно же в отрицательной среде, чего не будет, если это произойдет, и чего не будет, если это не произойдет. Здесь у вас уже больше вариантов для принятия решений. То есть сейчас вы уже можете анализировать, какой из вариантов больше вам подходит. Разделение вот такое на различные, на 4 квадрата присутствует в очень многих схемах. Точно так же, когда-то Кови в своей книге про 7 навыков высокоэффективных людей разделил на 4 квадрата задачи и писал о том, что нужно работать срочно и несрочный, важно и важно, и писал, что нужно работать во втором квадрате. Точно так же, э, Коневин делит своим методологией по определенности, в какой зоне проекта вы находится. То есть это довольно частый инструмент. В данном инструменте, когда я начал пользоваться квадратом Декарта, у меня. Вот эта картинка, она не дала мне всех ответов на вопросы. Я по-прежнему не мог выбрать, что нужно или не нужно выбрать. Поэтому начал немножко усовершенствовать его как для себя, так и для работы. Потом у меня стала задача, как это усовершенствовать квадрат Декарта для принятия решений внутри организации. И я для себя сделал свой рабочий квадрат Декарта образом я принимаю решение и каким образом я немножко его видоизмене То есть я разделил квадрат на то, что произойдет положительного от того или иного события и что произойдет отрицательного от того или иного события А ну, собственно говоря по горизонтали Это произошло это событие или не произошло То есть тут положительный эффект от произошедшего а тут к примеру отрицательный от произошедшего. На пересечении вот этих четырех квадратов мы Подписываем какие-либо факты, что будет происходить или чего не будет происходить согласно методологии э, Декарта. И тут появляется очень интересный момент. Если мы говорим просто, если я сам принимаю для себя решение, то я для каждого факта ставлю его вес. И сумма весов по этому факту дает нам информацию о том, что нужно принять, то есть что перевешивает. Отрицательные факторы э, от принятия или не принятия, или положительные факторы. Но! Мы столкнулись с тем, что когда э, это когда сам ты принимаешь такие решения, все просто. Но когда в команде участвуют 4, 5 или там больше человек, то мнение по одному и тому же факту у всех разное. И тут мы принимаем несколько инструментов того, как это делать. Во-первых, когда мы брейнштормим какой-то вопрос, то вот эти все факторы, мы для начала командой садимся и выписываем на да, вот таких там бумажках меньше, больше и развешиваем, и развешиваем их на доску. То есть мы в, каждом, в каждой зоне развешиваем эти бумажки, в которых указываем тот или иной факт. Если по какому-то факту там, несколько бумажек, мы несколько бумажек группируем в какие-то определенные факты. Для каждого факта, так как их пишет команда, этих фактов, их несколько. И у каждого по поводу того или иного факта может быть совершенно разная оценка. Приводим пример. Если у вас, к примеру, вот тут факт 2, все поставили оценки 10, 8, 9, там 8, плюс-минус оценки одинаковые. Обращаем мы внимание только на те факты, которые выбиваются из общей оценки. То есть, если из группы в... Четыре человека, три человека дают высокую или среднюю оценку. Один человек дает очень низкую оценку, то скорее всего он либо не понимает веса факта, либо ну, для него это несущественно. То есть это уже в диалоге потом мы обсуждаем. И либо человек увеличивает этот факт, либо остается на своем. Но потом мы все эти веса, которые мы простали, мы суммируем. И мы получаем в итоге по всем вот этим весам и по этой методологии очень простую картинку мы имеем суммы того что будет происходить при произошедшем или не произошедшем теперь можно уже принимать решение то есть если у нас к примеру события -то если мы говорим, что мы не будем что-то делать, не будем делать проект или не будем принимать ту или иную стратегию. Если мы говорим, что положительные вот факты, если мы посмотрим в столбец, в котором у нас положительные, то у нас как бы решения особого нет, потому что у нас в верхнем квадрате положительный эффект от произошедшего 57, а положительный эффект от не произошедшего события 55, то есть, по сути, неважно будем мы этого не будем делать как бы эффект один, один и тот же. То есть, получается, что э, особой разницы нет. А вот если мы посмотрим на второй, этот отрицательный эффект, то есть, тут картинка совершенно другая. Если это произойдет, то отрицательный эффект 46, если это не произойдет, то отрицательный эффект 90. То есть у нас уже сразу веса перевешивая, что нам нужно, чтобы этот факт случился, потому что в этом квадрате у нас ничего не поменялось, ну то есть тут одинаковая цифра, а тут очень сильно поменялось. То есть мы командные идентифицировали, что у нас, если это не произойдет, отрицательный эффект очень высокий по сравнению с тем, что если это произойдет, то есть они их перевешивают. Поэтому мы говорим, что мы это делаем принимая вот эти общие положительные и отрицательные эффекты. Это можно использовать как лично для себя, и тогда пользоваться только своими личными оценками, мы пользуемся и для себя лично, и в команде пользуемся а, от там, 10, и когда вы начинаете проставлять какие-то факторы, когда я сам пользуюсь квадратом Декарта. Я обычно стараюсь выбрать там, не менее 5 каких-то факторов для того, чтобы вы могли там, дискретно двигаться по этим оценкам. Что-то для меня очень важно, что-то для меня не важно. И у нас появляются цифры. Эти, этим инструментом становится гораздо проще управлять, чем просто выписать те же факторы. Давайте попробуем это сравнить. То есть, когда мы просто оформили квадраты и вписали в них Назовем это классическая методология Декарта. То есть мы не можем определить, в какой же квадрат нам таки двигаться. Вот здесь для нас это более важно. Или вот здесь для нас это более важно. То есть а, отрицательные эффекты, к примеру, там не хватит денег. А важно ли это фактор на сейчас для нас или для компании в целом? Не совсем понятно. То есть этому надо дать какие-то оценки. Поэтому я в этой методологии для себя доработал определенные, соответственно, инструменты. Как для себя, так и для команды. Пользуйтесь вас это очень сильно упростит множество решений. Пока. И на этом наш урок сегодня заканчивается. А вы не забывайте заходить к нам на канал, подписываться и ставить колокольчик.